Всем привет! С вами компания AquaGradus и я ее эксперт Андрей. Сегодня у нас на обзоре аппарат линейки компании AquaGradus Deluxe. В этом видео мы с вами рассмотрим, из чего состоит аппарат Deluxe, рассмотрим его комплектацию, пройдемся по характеристикам, а также сделаем обзор аксессуаров, которые возможно применить с аппаратом Deluxe. Итак, из чего же состоит колонна Deluxe? Прежде всего, это перегонный куб. В данном случае он на 30 литров, называется универсал. И сама колонна, которая в свою очередь состоит из царги 50 см, дефлегматор, поворот на 180, холодильник и носик отбора. Перегонный куб комплектуется биметаллическим термометром, дюймовым краном для слива отработавшей борды, а также в баке имеется муфта размером дюйм с четвертью резьба для установки тена барбатера, ну или заглушка, если все это вам не нужно. И, друзья, обратите внимание на наши ручки на этих кубах. Они очень удобны для переноски. Ну, я бы сказал просто красавцы. Также обращаю ваше внимание на ребра жесткости, которые увеличивают прочность куба. Итак, давайте снимем колонну и рассмотрим каждый элемент в отдельности, что как поставляется, и как оно все выглядит. Снимем крышечку. В комплекте с баком идет фальжно. Поможет вам перегонки густых, брах, ну и сам бак внутри. Бак имеет следующие характеристики. Дно выполнено с 3 -мм нержавеющей стали. Боковая стенка имеет толщину 1 миллиметр с ребрами жесткости, как я уже говорил. Верхний фланец для установки крышки 3 мм. И также сама крышка имеет толщину 3 мм. Итак, почему же емкость называется универсал? Само название говорит о том, что она универсальна в своем применении. Благодаря широкой горловине вы имеете легкий доступ к внутренностям бака. Можете легко его помыть. А также этот бак вы можете использовать для приготовления пива и варки густых брах. Итак, перейдем к колонне. Основное преимущество кламповых соединений в том, что они очень легкие в сборке и аппарата. Давайте убедимся это на деле. А также, благодаря кламповым соединениям, вы можете менять геометрию наклона или положения вашей колонны в любом виде. Итак, разбираем каждый элемент и рассматриваем его по отдельности. Царго аппарата Deluxe имеет диаметр 2 дюйма, то есть 58 мм. И длину 50 сантиметров. Дефлиматор в аппарате Deluxe выполнен по кожухотрудной системе, имеет 5 трубочек внутри, вход-выход для воды резьба четверть дюйма и имеет длину 23 сантиметра. Поворот на 180 градусов выполнен из двух половинок на 90 градусов. Благодаря тому, что посередине есть кламповое соединение, мы можем менять угол наклона холодильника в любую удобную для нас сторону. Холодильник аппарата также выполнен по кожухотрубной системе, внутри 7 трубочек, также входы четверть дюйма. Внутри холодильника установлены 3 перегородки для обеспечения более лучшей циркуляции воды. За счет своей конструкции он в 7-8 раз эффективнее змеевиков и позволяет утилизировать до 7 кВт мощности. И последняя часть колонны это узел отбора, который имеет носик отбора и трубочку связь с атмосферой. Также с аппаратом вы получаете садки комплект. Давайте просмотрим, из чего же он состоит. 5 метров насадки Панченкова для установки в ЦАРГУ, для максимальной очистки и укрепления нашего продукта. Электронный термометр, который устанавливается в верхнюю часть колонны. Набор лабораторных спиртометров. Первый меряет от 0 до 40 градусов, второй меряет от 40 до 70, и третий от 70 до 100. А также колба для них, с нашим логотипом. Два шланга для сборки и подключения к системе охлаждения. Трубочка для отбора продукта выполнена из пищевого медицинского силикона, а также две силиконовых трубочки для установки термометра, а также прокладка между крышкой и баком также выполнена из медицинского силикона. Быстросъемный комплект фитингов для сборки системы охлаждения. Состоит из двух игольчатых кранов, двух тройничков, четыре фитинга для установки в дефлегматоры холодильник и фитинг для подключения к водопроводу, который имеет с одной стороны быстросъемное соединение, с другой стороны полдюймовую резьбу. Также в комплекте вы получаете фумленту для уплотнения всех резьбовых соединений. Итак, рассмотрим, как правильно установить насадку панченкова царга. Для этого берем каждую полоску в отдельности, сворачиваем вдвое и таким образом сворачиваем в бочоночек и вставляем каждую по отдельности в царху вот таким образом итак друзья вот так выглядит колонна в сборе с подключенной системой охлаждения холодная вода подается через страничок, через два игольчатых крана отдельно на холодильник отдельно на флегматор перекрывая или открывая игольчатые краны вы можете Работать в режиме либо прямой дистилляции, либо в режиме дробной. С выхода холодильника и дефлегматора теплая водичка через тройничок поступает в канализацию. Давайте рассмотрим, как правильно эту систему собрать полностью с самого начала. В комплекте идет фумлента для герметизации. Берем каждый штуцер для установки в дефлегматор-холодильник и накручиваем 7-8 витков. И закручиваем в резьбу. Сначала от руки, потом, когда туго, можно помочь ключом. Самое главное, друзья, делать это с излишней осторожностью, чтобы пластик не треснул. Делайте все это аккуратно. Как устанавливается сама трубочка в быстросъемное соединение? Вы прикладываете и нажимаете до упора. У вас в комплекте есть такая скобочка, она уставляется как защелка. И часто задают вопрос, как же его разобрать. Для этого снимается эта скобочка. Придерживая пальцами уплотнительное кольцо, вытаскиваем соединение. И покажем, как установить правильный термометр. В комплекте к аппарату идут две силиконовые трубочки. Одна диаметром 8 мм, другая диаметром 6 мм. От трубочки 6 мм отрезаем ровно 1 см. От трубочки 8 мм отрезаем 2 см. Ну, примерно. Точно здесь не важна. Предварительно смочив носик термометра водички, одеваем тоненький шланг. И следом за ним второй сверху. Ну и одевается на колонну. Итак, друзья, вот так все-таки выглядит наша колонна в сборе с подключенной системой охлаждением, со всеми трубочками и термометром. В данном видео мы рассмотрели комплектацию аппарата Deluxe от TAP компании Акваградус. И в заключение хочу сказать, что с аппаратом Deluxe от компании Акваградус вы можете приготовить не только 300 разнообразных напитков, а также сварить в нем пиво. Всем пока! С вами был Андрей и компания Акваградус. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем удачи!